Привет! В этом видео поговорим о лидерах мнений и о том, что такое маркетинг влияния и как это работает. Мы все так или иначе можем поддаваться влиянию различных лидеров мнений. И само по себе это не хорошо и неплохо. Просто иногда это может влиять на наш выбор и на наше покупательское поведение. Вот с этим мы как раз и будем разбираться в этом видео. Итак, поехали! Итак, кто такие лидеры мнений? Лидер мнений это человек, который пользуется доверием среди своей целевой аудитории и мнение которого важно и значимо для этой самой целевой аудитории. Понятно, что лидер мнений это скорее всего не глупый человек, харизматичный, интересный, публичный человек. Вот кого мы можем сюда отнести? Ну, то, что само собой напрашивается звезды шоу-бизнеса, спортсмены, актеры, дальше блогеры, вот это нам. Будет очень интересно на это посмотреть. Потом это могут быть лидеры каких-то профессиональных сообществ и эксперты в каких-то сферах. Мы все так или иначе можем выбирать себе вот какого-нибудь эксперта, лидера мнений в интересующей нас теме. И к этому э, мнению этого человека прислушиваться и как, в каких-то моментах ему доверять. Лидеры мнений могут быть в узких группах, то есть небольших сообществах, а также это могут быть глобальные лидеры, то есть лидеры вот в больших и масштабных сообществах. Все это относится к такой теме, как маркетинг влияния. Что такое маркетинг влияния? Это форма маркетинга, в которой инструментом, либо способом продвижения является совет или рекомендация вот такого лидера мнений. То есть лидер мнений дает совет, либо рекомендацию. Естественно, к этому прислушиваются его фанаты, его последователи. И таким образом он может влиять на их поведение и на их выбор. Когда говорят о маркетинге влияния, можно услышать еще такой термин, как celebrity. От английского слова celebrate переводится праздновать, но также его еще переводят восхвалять, славить, прославлять. Вот От, от этого слова пошел этот сленг celebrity. Таким словом могут называть звезд шоу-бизнеса, различных представителей фэшн-индустрии, кино, телевидение, это какие-то популярные люди, светские вид персоны вот всех их могут называть вот этим словом celebrity. Ну это мы рассмотрели такую небольшую теоретическую часть, а дальше посмотрим больше, как это работает на практике. Проще всего взять хобби, либо профессиональную деятельность. вот Чаще всего именно в рамках этого люди примыкают к тем или иным группам, либо сообществам. Ну, допустим, повар, он ведет свой видеоблог, где дает какие-то рекомендации, рассказывает, как он что готовит. У него есть свои фанаты, последователи, то есть есть своя целевая аудитория. Естественно, он в своих видео будет рекомендовать, какие продукты он выбирает, какой посудой пользуется, какую технику предпочитает. И к этому мнению, естественно, могут прислушиваться. Но что интересно, иногда достаточно даже не рекомендовать, а просто достаточно того, что человек чем-то пользуется, и люди это видят. И этого достаточно для того, чтобы повлиять на их мнение и на их выбор. Дальше, допустим, бьюти-блогинг, вот там, где девушки рассказывают, как наносить макияж, как там вот, секреты какие-то макияжа. И, естественно, они пользуются косметикой определенных брендов, и вот эти бренды, они про них могут что-то рассказывать, рекомендовать, таким образом тоже влиять на выбор а, своих фанатов, то есть своей аудитории. Допустим, сообщество мастериц, вот там где шьют, вяжут, вот сейчас этого очень много. Там тоже есть свои профессионалы, свои лидеры мнений, которые рассказывают, как лучше что-то сделать, как что-то раскроить. Они могут рекомендовать материалы, аксессуары, ту же самую технику и к их мнению тоже будут прислушиваться. И чем выше статус лидера мнений, тем весомее будет его рекомендация и тем сильнее влияние он будет оказывать на аудиторию. Сейчас эти направления, вот блогинг, он очень сильно развивается и благодаря тому, что появились соцсети и вот сегодня в частности YouTube, он позволяет абсолютно любому человеку, например, завести свой YouTube канал и начать вещать, начать рассказывать о своем опыте и попробовать вот стать таким лидером мнений, то есть попробовать завоевать свою аудиторию. Блогеры это отличный способ для продвижения, на который все больше смотрит маркетинг. И что интересно, этот канал уже стал намного более эффективнее в некоторых сферах, чем другие способы и каналы продвижения. Вот в частности, если сравнивать с рекламой на телевидении. Через блогера можно более четко выйти на нужную целевую аудиторию, потому что у блогера, как правило, есть тематическая специализация, именно определенная тема, интерес его аудитории вот только нужно выбрать правильного блогера который освещает определенную нужную тему блогер может рекомендовать что-то добровольно но может также делать это за деньги собственно это один из способов заработка блогера когда какая-то компания либо бренд платит ему деньги для того чтобы он порекомендовал что-то допустим в своем видео Давайте дальше посмотрим вот на фанатов звезд шоу-бизнеса, фанатов спортсменов и так далее. Вот здесь у каждого естественно известного человека есть свои фанаты, есть последователи. они могут перенимать допустим там, стиль поведения, могут стараться быть похожими, покупать например такую же одежду, прислушиваться к советам и так далее. Вот круто если вот звезда оказывает какую это положительное влияние, например, начинает пропагандировать здоровый образ жизни, что вот я веду здоровый образ жизни, и эту волну подхватывают его фанаты, его последователи. Естественно, звезд могут привлекать для того, чтобы сниматься в рекламе. Допустим, певица начинает рекламировать ювелирные украшения, или, допустим, спортсмен рекламировать одежду. Понятно, что такая реклама окажется будет более эффективной и больше обратить на себя внимание, чем если бы в этой рекламе была задействована просто какая-то красивая модель, допустим, девушка либо парень. Но, естественно, это более дорогой канал для продвижения. Таких примеров, как мы поддаемся влиянию, их на самом деле можно приводить очень много. Но гораздо интереснее во всей этой истории, посмотрите, почему мы доверяем иногда мнению других людей больше, чем своему собственному. И основной момент, который очень интересен маркетингу, он здесь заключается в том, что сегодня очень большое предложение продуктов. И иногда человеку очень тяжело выбрать, а какой продукт правильный, и поэтому в какой-то момент проще переложить ответственность, опереться на счет мнения, вот если этот человек профессионал, он уже во всем разобрался, он говорит, вот этот продукт хороший, все, его можно брать. Ну, простой пример. Попробуйте сегодня выбрать сковородку. Очень большое предложение. Это все разные бренды. У них у всех есть какие-то свои уникальные качества, уникальные характеристики. И если человек в этом не разбирался, в этой теме, то, естественно, он потеряется, он начнет сомневаться. А люди еще очень не любят делать ошибки, как правило. То есть вот нужно быть уверенным, что я действительно делаю правильный выбор. Я покупаю что-то оптимальное по нормальной цене, при этом я не покупаю что-то дешевое, вот где продукт будет может быть плохого качества. И поэтому, опять же, проще прислушаться к мнению какого-то профессионала, который сказал: вот я все сковородки проверил, вот это самое лучшее и все. То есть человек доверяет мнению какого-то лидера мнений и, соответственно, таким образом экономит свое время, чтобы не разбираться вот в этом вопросе. Это еще может работать и другим образом. На самом деле лидером мнений может быть коллега по работе, либо подруга. Вот она... Допустим, любит готовить, и она периодически своим подружкам там рассказывает, что я использую такие-то продукты, они хорошие. Или вот я вот проверила эту сковородку, она хорошая. Все, и вот подруги, они в, в каких-то вопросах ей доверяют, доверяют ее мнению. То есть не обязательно, это может быть какая-то и публичная личность. Это еще и так может работать. На самом деле в этом нет ничего плохого, просто нужно помнить, что иногда лидерам мнений, тем же блогерам за вот то, что они что-то рекомендуют, им за это платят. Причем иногда этот контент вот платный, он может быть настолько завуалирован, настолько вот как-то красиво вшит, что вы даже не поймете, что вот это действительно платный контент, то есть реклама. То есть этого даже не видно. Поэтому что нужно делать? Нужно все-таки вспоминать про критическое мышление, подвергать иногда информацию сомнению, анализировать с разных сторон и возможно в какой-то момент вы примите решение, что нужно опереться на свое мнение, а не на чужое. То есть не на мнение, а какого-то лидера мнений. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезна. И прислушиваетесь ли вы к мнению вот экспертов, лидеров мнений. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!